Медик же всегда чуть позади должен дышаться, да? не да, да, да. Ну, желательно. Понял. И снайпер. Тоже. Снайпер с медиком. Командир, возможность. Мне кажется, пора уже раллика. а а он уже умер. Медик... Кто там медик поднимает? Д медики, кидай дымы. работай с дымами. Да, да, да, да, да, сейчас, сейчас кину домой. Максим... Этим... Uh, Максим... Мемчанин, стой, давай я полечу.